Будучи человеком, который живет в настоящем времени, сложно удержаться от тех или иных проявлений современной культуры. Фильмы, музыка, видеоигры, комиксы, аниме, тысячи их. Ну и сложно, будучи 22-летним гиком, хиккой, интровертом, социопатом, не иметь собственного любимого супергероя. Ну или просто персонажа. А вселенная, то есть студия-создатель, не важны. У меня это... Халк зеленый, обкачанный стероидами и синтолом качок переросток, которому нужен покой. А иначе он сломает вам хребет и еще половину города разрушит вдобавок. Если честно, я не знаю почему мне так приглянулся этот персонаж. То ли из-за того, что мне и самому бы хотелось, чтобы меня оставили в покое, иначе я буду кричать, как ребенок, у которого конфетку отобрали. То ли из-за того, что это переосмысление произведения одного из лучших английских писателей 19 века, а именно Роберта Льюиса Стивенсона, вышло очень даже неплохим, на мой субъективный взгляд. Если что, то произведение господина Стивенсона называется «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Очень неплохое произведение, всем советую почитать. Так или иначе, а зеленый гигант покорил мое сердце. И оттого досаднее, что многие проекты, где Халк был главным персонажем, вышли не очень хорошими. Оба сольных фильма, вышедших в 2003-2008 году, хоть и были по-своему успешны, но критикам и особо ярым хомячкам не понравились вообще. Лично я обожаю фильм 2003 -го года. Он стильный, яркий, динамичный, да и Эрик Банна в качестве Брюса Бэннера неплохо смотрится. Как и остальные актеры в ленте. Фильм Невероятный Халк мне нравится немного меньше, но все еще нравится. Для меня ключевыми недостатками этой ленты являются графика, слабый сюжет и Лив тайлер, которая бесила меня везде, где только появлялась. Особенно в власти Лини колец. Про Марка Руфала и его образ Брюса Беннера ничего плохого сказать не могу. Этот актер отлично вписывается в его характер, как по мне. Но не будем затягивать ролик обзорами фильмов, потому что мы тут вообще-то игры обозреваем. Сольных игр Прохалка было несколько, и каждая по-своему уникальна. В 2003 году, например, вышло сразу две игры Прохалка. Первая была сделана по одноименному фильму того же года, которая рассказывала историю спустя аж 8 лет после концовки фильма и предлагала в целом интересный геймплей в линейной обертке. Вторая же игра вышла эксклюзивно на Game Boy Advance. И представлял собой изометрический битэмап, основанный больше на комиксах про Халка и не имеющий почти ничего общего с фильмом. Обе игры были средне оценены критиками и игроками, но в целом были вполне неплохими и играбельными. В 2005 году эксклюзивно на приставке PlayStation 2, Xbox и Nintendo GameCube вышла игра The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Ее разработкой занималась студия Radical Entertainment, подарившая миру короткую, но сочную серию игр Prototype. Это была песочница с открытым миром, где игроку, в лице Халка, требовалось делать то, что и привык делать Халк – крушить. В целом, по отзывам критиков и игроков, эта поделка была очень даже хороша и подарила неплохой по меркам 2005 года графон, средний сюжет и, пожалуй, самое главное, разнообразный и интересный геймплей – за что и получила среднюю оценку 8-8,5 из 10. Эх, была бы у меня копия этой игры. Я был бы счастлив как ребенок и с удовольствием бы в нее поиграл. Ну да ладно. В 2008 году на прилавке магазинов уходит игра по одноименному фильму с Эдвардом Нортоном ⁇ Невероятный Халк. Разработкой занималась студия Edge of Reality, ответственная за такие игры, как Подводная Братва на PlayStation 2, Xbox и Nintendo GameCube. Лесная братва на PlayStation 2, Xbox, Nintendo, GameCube и ПК и Transformers Rise of the Rights Park. О лесной братве мы точно когда-нибудь поговорим. А пока вернемся к обзору этой игры. И знаете что? Эта игра сосет. Извините, что рублю с плеча, но я не могу просто молчать об ее ущербности по сравнению с предыдущими играми. Впрочем, видео длинное, может быть я еще успею набомбиться в сласть. Так что пока отложим это в долгий ящик. The Incredible Hulk является же экшен двенчурой в открытом мире, где нам в лице Халка придется бегать по Нью-Йорку и крушить все направо и налево. Так, стоп. Я же читал уже эту страницу с текстом. Так, а... А, погодите. Нет, мне показалось, что я это уже читал, когда говорил про Ultimate Destruction. Давайте для удобства я вставлю сюда вот эту вот иконку. Чтобы вы понимали, когда эта игра будет похожа по описанию с Ultimate Destruction. А пока продолжим. Завязка у игры в основном такая же, как и у фильма, где за Брюсом Беннером по всей Бразилии гоняется военные армии США во главе с Эмилем Блонски. А в итоге они натыкаются на Халка и начинают его преследовать, дабы... Подчинить, я думаю, или что там военные хотели сделать с ним. А ладно, кому это интересно? В этом моменте на самом деле завязка фильма и игры разделяется, ибо Халк прибывает в Нью-Йорк в самом начале, случайно обнаруживает, что какого-то левого паренька по имени Рик Джонс хотят уничтожить какие-то левые солдаты с высокотехнологичными игрушками. Халк его спасает и в итоге оказывается втянут в борьбу с некой организацией Анклав, которая взяла под контроль весь Нью-Йорк и потихоньку наращивает военную мощь. Причем каждая из частей Анклава, а их всего четыре, в своей отрасли. Короче говоря, теперь Халк будет драться не только с военными, но и с солдатами анклава, и все, чтобы, блин, зачем все это Халку? Ну, то есть это никак не вяжется с основной концепцией зеленого монстра и человека, в котором он сидит. Впрочем, об этом опять же ближе к концу видео, если я об этом вспомню. А мы перейдем непосредственно к геймплею. Игровой процесс здесь довольно прост и понятен. Есть главный герой Халк. Есть город Нью-Йорк, и... Делай, что хочешь. Можешь пойти погулять по городу и насладиться его прекрасными видами. Можешь заняться бесполезным собирательством всякого стафа, разбросанного по миру. Можешь пойти крушить и вступить тем самым в конфронтацию с армией. А можешь пойти по сюжетной линии и выполнять миссии. И да, я снова сталкиваюсь с ситуацией, что была с одной из предыдущей из обозреваемых игр, а именно с Total Overdose. Блин, я язык сломал, пока это говорил. Как и в Total Overdose, фраза ⁇ делай что хочешь ⁇ скорее подвигнет игрока к тому, чтобы выйти из этой игры и удалить ее навсегда, нежели к самостоятельному развлечению путем крушения Нью-Йорка или собирательства всякой всячины. На ранних этапах игры то самое сопротивление военных Халку не кажется каким-то сверхинтересным от слова совсем, так как против игрока в основном идут солдаты с огнестрелом, которые почти не наносят урон а также бронемашины и солдаты в огромных роботоподобных экзоскелетах. Остается только одно – проходить сюжетную составляющую. По части разнообразия, миссии здесь сводятся к одному – разрушать. При этом неважно что. Ломать лица толпам врагов, уничтожать бронетехнику или какое-то оборудование, чтобы добыть искомый предмет, который в итоге нужно доставить на базу, или вообще уничтожать пачки противников в разных точках города – Везде главным словом будет «разрушать». И... с одной стороны, что еще нужно делать Халку? Этот персонаж, по сути, и не должен обладать каким-то сверхинтересным закрученным сюжетом в рамках сольной игры, а наоборот должен развлекать игрока экшоном. С другой же стороны, все это сделано скучно, однообразно и повторяется бесчисленное количество раз. от Оттого в игру невозможно играть больше одного часа. Серьезно, приходится делать перерывы, бывает аж в половину дня, чтобы снова захотеть в нее поиграть. Да и то это не помогает, потому что играть после этого вообще не хочется. Не спасает игру и предлагаемый способ разрушения всего и вся, так как он особо не блещет разнообразием приемов и способностей. Да, руками Халк бьет довольно сильно, особенно если зажимать предполагаемые кнопки во время атаки, которых всего две. Но так как драться руками приходится чаще всего... Это наскучивает. Одна из кнопок отвечает за легкие удары, другая за тяжелые. И такая штука работает во всех случаях. Драка на кулаках, драка с помощью какого-нибудь столба, драка в перчатках из автомобиля, драка с помощью машины в качестве щита и оружия одновременно и так далее, и так далее, и так далее. Другое дело, что предметы и противников можно подбирать и как отдобасить противников во время захвата, так и отшвырнуть их куда подальше например, в толпу врагов или какую-нибудь бронетехнику. Что до способностей, то их не особо много. Во время драк вы можете использовать всего четыре способности, расходующие шкалу ярости Халка. Первая при критическом уровне здоровья восполняет его, что в целом является незаменимой способностью в некоторые моменты. Вторая является приемом, при котором Халк совершает хлопок огромной силы, причем по мере прохождения игры эта сила способна разрушать дома, находящиеся рядом. Третья способность является приемом, при котором Халк бьет о землю, разрушая все на пути этого удара. И как в случае со вторым приемом, он также прокачивается на протяжении всей игры. Ну и четвертая способность усиливает Халка на короткое время. Другими способностями Халка, которые как имеются у него с самого начала, так и даются постепенно во время прохождения игры, это способность быстро бегать, высоко прыгать, карабкаться по стенам не хуже, чем этот ваш мухолов и все такое. Все это делает изучение местного открытого мира немного проще и интереснее, так как с помощью прыжка и лазания по стенам игрок способен забираться на высокие здания и довольно быстро передвигаться по Нью-Йорку. Другое дело, что изучать в городе особо нечего, а быстро перемещаться по городу можно и с помощью станций метро, разбросанных по всему городу. В основном все эти особенности используются игроком лишь для перемещения по местному миру и поиска разных предметов. Например, по миру разбросаны канистры зеленого и красного цвета в размере по 100 штук, которые прокачивают шкалу здоровья и шкалу ярости Халка. Еще игрок может отыскать спрятанные обложки комиксов, которые ничего особо интересного не дают. Пройти 15 колец, являющихся местным челленджем, которые тоже ничего особо интересного не дают. А также разрушать здания и собирать их значки, которые... Угадаете что? Правильно, ничего особо интересного не дают. На самом деле же, собирательство комиксов, значков зданий и прохождение через кольца откроет игроку дополнительные материалы игры. Такие как концепт-арты, сами обложки комиксов виды зданий и, пожалуй, самое интересное – дополнительные облики для Халка в размере до 6 штук. Это оригинальный комиксный Халк, серый Халк, маэстро, профессор Халк, Айрон Клад, он же Майк Стил и мерзость. Кстати, прокачка Халка осуществляется не только путем собирательства всякой фигни и канистр, но и путем выполнения различных заданий, описанных в одном из подпунктов меню. Выполняя эти задания или события, вы сможете открыть новые способности, как, например, спринт или перчатки из автомобилей, прокачать уже имеющиеся способности, как, например, дальность прыжка и силу ударов, а также открыть те самые концепт-арты, ролики и тому подобное. Не сказал бы, что это особо интересно, если заниматься этим умышленно, да и делать этого не обязательно, так как все эти способности так или иначе будут открыты игроком во время прохождения игры. И все это из-за того, что все действия, необходимые для открытия способностей, выполняются игроком фактически на автомате, во время прохождения игры. Единственное, о чем нам осталось поговорить в рамках геймплея, так это о противниках. Здесь их хоть и не особо большое разнообразие, но оно есть. В основном силы, противостоящие Халку, ограничиваются силами армии США и солдатами Анклава. Однако и там, и там имеется различное вооружение. Например, солдаты армии США вооружены бронемашинами, БТР, танками и боевыми вертолетами. А также имеют в своих рядах как обычных солдат, так и подготовленных солдат в тех самых роботизированных экзоскелетах. Причем нескольких видов. Обычных, более прокачанных и с тяжелым вооружением. Также по достижению игроком наивысшего уровня розыска на борьбу с Халком будет отправлен настоящий Халкбастер, только не раскрашенный в оригинальные цвета. Армия Анклава же в этом плане не особо разнообразна, так как имеет в основном разные вариации обычных солдат, но с разным вооружением, и больших мутантов, чем-то похожих на супермутантов из фалаута Хм... Супермутанты из фалаута Анклав... Что-то... Что-то в этом есть. Присутствуют в игре и битвы с боссами, которых на самом деле не особо-то и много и, к сожалению, футажа с ними у меня не нашлось, разве что с Эмилем Блонски с самого начала игры. В основном ничего сложного они из себя не представляют, но иногда требуют индивидуального подхода. Среди таких боссов можно выделить уже упомянутого мной ранее Эмиля Блонски в экзоскелете, Халкбастера, группу суперзлодеев UFOs, в которые входит уже упомянутый мной ранее Ironclad, ну и Мерзость, последний босс этой игры. А еще здесь есть гигантский робот, но это так, к слову, и по большему счету на этом блок с геймплеем закончен. И если я что-то пропустил, то либо это было не особо важно, и я об этом не стал говорить, либо я просто забыл. Мы же, в свою очередь, по традиции перейдем к другим аспектам игры и начнем с графики. Пожалуй, впервые за столько выпусков Реквиема по былому мне очень и очень не нравится графика этой игры. И на это есть свои причины. Точнее, причина. Видите ли, игра выходила на 5 платформ. Не считая Nintendo DS, а именно на второй и третий PlayStation, Xbox 360, Wii и ПК. Графику с ПК, PlayStation 2 и Wii вы уже успели оценить на протяжении этого обзора. А теперь я покажу вам, как выглядела игра на PlayStation 3 и Xboxе. теперь вопрос. Вам не кажется это... наплевательским отношением разработчиков по отношению к игрокам? При этом я понимаю, что выпускать в 2008 игру с графикой как на Xbox 360, на тот же PlayStation 2 и Wii — дикий геморрой, так как они из-за железа не смогли бы потянуть такую графику. Но зачем обделять ПК игроков? На дворе стоит 2008 год. Выходят игры типа GTA 4, Dead Space, Fallout 3, Metal Gear Solid 4. Dale 4 и много других крутых в графическом плане игр, которые уже смогли потягаться с консолями по части графики. А это что за отрыжка? Дальность прорисовки ничтожно мала, текстуры тихий ужас. В каких-либо тенях или работе со светом я вообще молчу, как и о том, сколько различных мелких деталей было удалено. Да даже город в графическом плане это просто ужас. Картонные коробки. Однотипные жители, которых три или четыре типа, однообразные машины какие-то... О, господи... Зачем было убивать отношение к своей конторе и начинать и без того гневные походы на Сегу, что издавала эту игру? Неужели нельзя было портировать версию с того же Xbox 360? Господи, да по сравнению с этой игрой 2008 года, тот же Человек-паук 2 на ПК 2004 года выглядит божественно! Я, конечно же, преувеличиваю и утрирую, но в сравнении даже он выглядит лучше, и это сложно отрицать. Еще большим издевательством над игроками выглядят вшитые в игру катсцены сцены из иксбоксовской версии. Хочется просто кому-нибудь лицо разбить за эту хрень. Со звуковой составляющей игры тоже есть проблемы, потому что звук здесь посредственный, а музыки как таковой в игре вообще нет. Как и в Spider-Man Friend or Foe, здесь также есть проблема с громкостью звуковых дорожек во время игры и во время кат-сцены. А единственный музыкальный трек, что слышит игрок на протяжении всей игры, это музыка во время драк, точнее, однообразная, зацикленная, унылая дорожка. Единственное, что мне понравилось, так это то, что у Ironclad Клада и Мерзости разные озвучки, в отличие от Халка, что делает их более индивидуальными, нежели просто дополнительными скинами. Но и этот звук не спасает. Ну и последнее, о чем мне хотелось бы поговорить, это сюжет. Как ни странно, здесь он хоть и посредственный, поначалу дико нелогичный, но немного интересный. Вся вот эта история с Анклавом, правительством и тому подобным, хоть немного контрастирует с фильмом, и в сравнении с ним же, смотрится более интересным. Но не намного. Так что, как ни странно, игру такой сюжет спасает лишь не на много, Буквально на чуть-чуть. Подводить какие-либо итоги я не вижу смысла, потому что к плюсам игры можно отнести средний высокий сюжет, хоть он по большей части спорен. И не сильное, но разнообразие геймплея. И это все. К минусам же можно отнести и графику, и работу со звуком, и репетативность миссий. И, пожалуй, самое главное, если сравнивать ее с игрой The Incredible Hulk Ultimate Destruction, то The Incredible Hulk 2008 года смотрится жалкой пародией. Сколько там набежало всплывашек? Четыре. А, да, это не так уж и много, но уверен, что многие, кто играл и в Ultimate Destruction, и в эту игру, поняли, откуда растут ноги. Еще одним небольшим, но минусом является то, что игру достаточно сильно порезали по сравнению с версиями для PlayStation 3 и Xbox 360. Причем как пк версию так и PlayStation 2 и V. Про графику я уже говорил, но тут дело не только в этом, а еще и в открываемом контенте. Так, например, в версии для Xbox 360 были добавлены еще два альтернативных облика для Халка, а именно Халкбастер и Халк-Гладиатор с планеты Халка. Что же мы имеем по итогу? А имеем мы урезанную и крайне скучную игру про одного из самых интересных персонажей Marvel. До сих пор непонятно, зачем разработчики урезали ПК-версию, ведь она могла быть в несколько раз круче и успешнее. И почему они не смогли, в принципе, сделать то, что смогли сделать Radical Entertainment в 2005 году? Но одно мы точно можем сказать. После таких провалов о нормальной сольной игре про Халка можно даже не мечтать, а потихоньку играть за него во всяких игровых супергеройских капустниках. Таких, например, как LEGO Marvel Super Heroes и LEGO Avengers, Marvel Ultimate Alliance, Marvel vs. Capcom и ждать будущую игру про Мстителей от Square Enix. Эта же игра, на мой взгляд, была по праву оценена на 3 из 10 еще тогда. А того моя оценка будет такой же, хоть мне и нравилось играть в нее в более младшем возрасте. И на этом пожалуй все. Если видео вам понравилось, то поддержите его лайком или наоборот дизлайком, если оно вам не зашло. Непременно делитесь своим мнением об игре в комментариях здесь, на ютубе, или на Stop Game, куда я постоянно заливаю текстовые версии всех имеющихся обзоров. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход нового ролика, который будет уже совсем скоро. С вами был Хэмилтон и его ностальгия, а мы увидимся когда-нибудь в следующий раз.